Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Кровагон попал к восьмеркам. Ну, сейчас посмотрим, это будет что-то с чем-то. Ну, хотя, что тут удивительного, да, при правильной игре кранвагон способен на очень просто да, невообразимые какие-то результаты. Потому что, ну, даже если судить по количеству реплеев с кранвагоном их. Ну, Сейчас на уровне где-то, да, если по количеству там с ВЗ много, с Кранваганом много. Карта называется у нас граница империи. Ник игрока очень замысловатый, я не буду его пытаться прочитать. Да, да еще Кранваган. Не то что просто, да, Кранваган попал к восьмеркам. А еще если судить, посмотреть на расходники, это у нас, наверное, лютый статист. Ну, потому что обычный игрок не будет тратить столько игровой валюты на, да, там вон золотая. Аптечка, плюс доп. паёк, плюс ремка. То есть это уже только вот этот на 60 тысяч, не считая золотых снарядов. То есть это очень и очень дорого. Всё, на один барабан разрядил и решил поменять фланг. Там что-то притормозили две восьмерки, Смотрю, ВК-100 и Лёва. В урона не да, вообще неудачно. Вот так. Три золотых снаряда и все три без пробития. Прилетает от арты на три единицы урона. Ну, вообще, вообще не заметил, что, что это было. Ну, в виде неприятности только оглушение. Вагон, да, один барабан справа, один слева, теперь опять справа. Тут сейчас, походу, будет минус союзный колебан. Да что ж, такое опять непробитие. А хочется, хочется нанести урон. Рискует, конечно, Кранваган, но вот так вылезая вперед, тем более, когда здесь столько противников. Все не в пользу Кранвагана. Из союзников здесь осталось только Вафля. Вот сейчас пойди противник, организованно вперед. Ничего бы они здесь вдвоем не сделали. Но противник или боится, или подозревает, что мало ли вдруг там еще кто-то прячется и не светился. Откатились назад здесь. Кейрнарван и Проджета 65. Ну, там еще он, да, объект 263. А счет уже становится 1-5. Ну, вот этот барабан уже более удачно был разряжен. Почти 3000 в общей сложности нанесенного урона. Проджета, проджета, быстрее, быстрее. Понимает, что Кранваген на перезарядке, но... <laughs> И понимает то, что ему не успеть. И убежать теперь тоже, наверное. Не, ну тут Арта-Арта, конечно, еще помогает. Объект 263. На фугасах. Вообще не счет Счет 2-7. Как там на левом фланге еще в живых, я смотрю, остался барсук. Наверное, это ненадолго сейчас там с двух сторон. С двух сторон заедут, окружат, разберут. Вон видно на карте, там уже гроз к нему подъехал. Объект 140, вот минус союзная арта, счет 3-8. Куда делся, да? 263-й, так незаметно как-то. А вот он. Да что ж. Так, не везет-то. Второй уничтоженный противник. А счет, кстати, уже стал не таким страшным. Всего лишь 6-9. Летит чемодан. кранвагн успевает отъехать. Получает всего лишь оглушение. И 53 единички там какого-то урона. Еще один чемодан. Мимо. было, кстати, там, с той стороны, наверх подниматься, и как раз оставшиеся вон там наверху черриотер и так сказать, попали бы в огружение, получается. Ну, кранваген решил поехать сюда. И это его дело, его бой. На, Минус еще один противник. Убежит. В барабане один снаряд. Кранваген сразу на перезарядку. На базе там серьезное ждет испытание. Там тоже вражеский кранваген, если пока посмотреть с полным запасом прочности. Надо искать возможность какую-то сыграть от рельефа. Оттанковать кранваген может в основном только башня. Ну, зато башня у него, конечно, что надо. Пробитие проблематично. Ну, вот он вражеский кран. Ну, не фуловый далеко, да, особенно после того, как словил чемодан на 400 с лишним единиц. Но все равно, конечно, выезжать неохота. Барабан есть барабан, там больше тысячи урона. Да, такая тяжелая ситуация. Сейчас начни разряжать барабан 250. Сразу, я так и подумал, что поедет кранвагон. Вражеский кранвагон, походу, стрелял на автоприцеле. Это понятно, потому что с такой близкой дистанции он кинул в башню. Ну, как такое вообще возможно? И вот уже в одиночку против пятерых. Ну, противника ни одной десятки. Из самых опасных, ну, арта, конечно, может нервишку подпортить. И Центурион. Центурион вроде как с полным запасом прочности, но это не точно. Ну, Центурионов всего какие-то 800 единиц на два выстрела. Он даже выстрелить ни разу не успел. Летит чемодан. Хронвагон без проблем. От одного и от второго чемодана ушел. Не стал сразу барабан перезаряжать, да? На всякий случай подождал, а то вдруг сейчас Чариотер подъедет. Потом все-таки, да, выглянул, вроде никого нет, ушел на перезарядку. А то так бывает барабанная, когда машины. Вот так на перезарядку уходят. А тот бац, оказывается, противник был поблизости недалеко, да, сидел в соседнем кусте. И все. О, отлично. Арта. Один снаряд, минус арта. Минус Черевотер, но ну, тут уже дело техники. Осталось разобраться с последней артиллерией. Тем более сейчас понятно, откуда летел чемодан. Кранваген знает, в каком направлении ему следует двигаться. Неужели Кронваген решил брать эту, взять, да, медальку? Последний противник, последним выстрелом. Так-то понятно, да? Хочется, чтобы как можно был более красивый бой в конце, да? Больше медалек высвечивается, так выглядит лучше. Ну, а по-хорошему, за эти медали игроки не получают ровным счетом ничего. Поэтому смысла большого, в принципе, нету. Да, если например, давалась какая-то там определенная награда за определенную... Ну, не знаю, может там по кр... на кредиты это единственное на опыт повлияет, конечно. Ну, а так, в плане, да, какого-то интереса... Ну, не особо. Мне кажется, должны быть какие-то такие накопительные награды, да, там, получите там таких-то 5 медалек. Будет вам там какой-то вкусный пирожок. Ну, или что-нибудь интересное. Ну, я думаю, вы понимаете. Ах, прям сижу, смотрю. Столько, столько серебра игрового улетает в трубу сейчас. Это там какой минус получится за бой, если он где-то около 40 золотых снарядов расстрелял? А, там больше 100 тысяч минус. Вот она обнаружилась. Арта... Смешно будет, если одного снаряда не хватит, да, не пройдет альфа там, сколько там прочности у этой РТ оставшись? Может такое случиться? Так, осталось дождаться перезарядки еще одного барабана, получается, и то, в котором будет всего два снаряда. На да, орды 450 единиц прочности. А, ну можно прочность, да, вот таким образом сократить, да, при помощи тарана. Главное успеть теперь перезарядиться быстрее. Ну успеет, успеет. Да, вот оно все. Он своего добился, есть медалька. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока, пока.